Всем привет, ребята, привет, ребята, с вами я, Дэви, И сегодня мы будем играть в эвакинатор. Эвакинатор, вот. И вопросы, точнее читать не буду, вопросы, и вы это сами прочитаете там ви... в видео. Вот. Ну а что, сейчас мы будем этот, как его там, Отвеч... отвечать вопросы эвакинатора. Ну, продолж... ну что, продолжаем. Это вторая серия, вторая часть этой рубрики. Вот. М -м, не рубрики, наверное, скорее всего. Я даже не знаю. Вот она, закрыть реклама от Google. все, Ваш персонаж девушка? Нет. Ваш... Ну, у вас персонаж две руки. Ну, разумеется. Ваш персонаж имеет отношение к бумаге? Нет. Ладно, я этот... Допустим... Нет. Да? ваш персонаж кошачья голова. Нет. Ваш персонаж пиарился у Ивангая. Ваш персонаж фиолетовый волос. Так. Это видос будет длиться очень долгим. Ой, каким долгим этот. Очень, ну, так сказать, коротким будет, а не долгим, перепутал словами. Минут пять, например, 6. А ваш персонаж связан с игрой Payday 2. Payday 2. Гуманоид нет. Он не связан с другой расой, так что. Нет, нет. <клево> Допустим. Нет. Имеет ли ваш персонаж отношение к неноты друзьям? Ваш персонаж из мешариков? Челлендж. Давайте ответим два. Ну что, ребят, начинаем опять играть снова. Кликаем, туда. Извините, что тормозит, потому что крутится. Ваш персонаж прославился благодаря компьютерным играм. Так. Да. Теперь нет. Ну, допустим, что он не играет. Допустим, мы просто так, допустим. Так. Да. Ваш персонаж снимает какой-то музыкальный клип, да? Носит ли ваш персонаж штаны из кожи? Допустим. за шейк. Ну это же... Нет, The Snake. Это же А4, а не The Snake. Может... А, может он раньше хотел так себя назвать, но решил А4. Или сейчас хочет так назвать. Не знаю, но давайте ответим, да. Вот. Так... Да, 4 минуты. Но я же говорю, это короткий будет видос, так что. Вот, так у нас. На ну, что надо с вами попрощаться, ребята. Вот, на ну, что у нас такой короткий видеоролик получился на этом, канала... на этом канале. На ну, что с вами был я, Дэви. Всем удачи и всем пока-пока.